Ваше продающее видео работает даже тогда, когда вы спите или отдыхаете на берегу океана и гарантированно приносит своему владельцу дивиденды, многократно превышающие затраты на его производство. Какие же видео будут интересны клиентам службы проката авто? Почему надо обратиться в вашу службу проката авто? Какие условия и машины на прокат в вашем автопарке? История вашей организации. Кто работает у вас? Какие дополнительные услуги вы оказываете клиентам? Видео отзывы ваших довольных клиентов, видео ролики открытых у вас вакансий, простые ответы на вопросы в удобном формате, как к вам проехать или пройти, наличие парковки. Кроме того, в вашем видеоролике вы смело можете попросить зрителей что-либо делать, оставить вам телефон или email-адрес или попросту записаться к вам на консультацию. Что получает служба по прокату авто, начал сотрудничество с агентством видео для бизнеса.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 Теперь мы достаточно знакомы для того, чтобы вы приняли правильное решение и начали использовать видео для вашего бизнеса, как это делаю я. Узнайте больше по этим контактам. Приходите, дружите, звоните, пишите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».